слышно. Смотрите, речь сегодня пойдет о проекте Phenomenal. Да? я представляю этот проект и на рынке СНГ, и в Европе. Почему я, да, почему я в этом проекте, почему он мне нравится, почему я его развиваю и в чем самое самое важное, это философия этого концепта и идея. То есть одна из самых главных идей. Этого концепта – это создание токена да, в виде ликвидного актива, который всегда будет обеспечен на 100% в биткоине. То есть, чтобы у пользователей не было проблем с его продажей. Вторая модель – это модель, которая позволит этому активу за счет его вот мы видим, да, обеспечения, на сто процентов не позволит э, упасть этому активу вниз, то есть при любых рыночных да, обстоятельств а, к биткоину, и а, третье, чтобы этот токен а, не мог остановиться просто вот в цене да, просто встал и все. То есть э, <coughs> э, так э, соответственно э, несколько ключевых да, моментов по самому активу. То есть это первый токен, цена которого на сто процентов обеспечена в биткоине, то есть да, больше нет проблем а, с продажей. Интеллектуальная система повышения цены токена. Э, кредитование. да Многие уже партнеры, которые в системе, уже взяли кредиты, перекредитовались, вывели и так далее. То есть система кредитования на самом деле уникальна. И это можно и предоставлять как продукт. Да, один из первых продуктов. Это есть возможность взять кредит до 80% стоимости э, э, токена. Этот кредит выдается в биткоине, и любой пользователь этот кредит сможет э, выводить, да, так как это живые, э, живой актив. Э, также э, маркетинговая программа, то есть за продвижение самого э, проекта, концепта, э, услуги, да, продукта. Чтобы, чтобы люди зарабатывали по маркетинговой программе. Также полностью вся экономика концепта в биткоине. То есть сам курс растет биткоину, реферальные вознаграждения в биткоине. Вот. Все операции подлежат аудиту. Что это значит? Как только проект стартовал, да, то есть старт проекта был 17 числа, проекту только вот буквально 12 дней, да, была запущена система аудита, которая сохраняет полностью каждую, каждую операцию, ввод, средств, вывод, сжигание, перевод. То есть все операции сохраняются на отдельный сервер. И а, зачем это нужно? Первое. Это будет существовать как доказательная база, на каком основании этот токен вырос, за счет чего у него обеспечение и за счет чего он, да, почему он столько стоит. То есть, соответственно, это нужно больше не для пользователей, а для будущих сотрудничеств, для будущих компаний, да, вот, то есть партнерств, скажем так. У системы есть два главных показателя. Да, это можно сказать как два двигателя, один это пул ликвидности, вот да, мы видим, и также присутствует формула, пул ликвидности разделено на выпущенные токены, то есть ни один токен из системы не может выйти без реального обеспечения, то есть так как он не смешивается с маркетингом, у него есть ликвидность, таким образом, он не начисляется в маркетинг, он не раздается, не дарится и так далее. То есть имея актив, да, именно в этой модели актив, то есть пользователь, когда начинает приобретать токен, он приобретает актив, да, то есть который в любой момент он сможет заложить в кредит, он сможет э, его продать, там, отправить и так далее. Давайте рассмотрим вот эти вот две, две модели на отдельном слайде. Как, как это работает? Пользователь приобретает статус, да, мы сейчас перейдем к слайду, статус это будет ниже, пользователь продает токены, платит комиссию в биткоине, комиссия за вывод биткоина, пользователь платит комиссию в пул именно обеспечение. то есть вот этот слайд нам показывает пул обеспечения, за счет чего идет наполнение самого пула ликвидности, да, выплаты по кредитам, и предприниматель увеличивает свой статус. Давайте мы перейдем вот именно к этому слайду, интересному, чтобы люди понимали, о чем идет речь. То есть здесь главная формула ⁇ да, это обеспечение в биткоине, да, именно этот пул обеспечения разделено на количество выпущенных, выпущенных токенов. Пул uh, обеспечения, он хранится на холодном кошельке, да, то есть эта информация открытая, любой пользователь может посмотреть, какие, какие здесь происходят транзакции, наполнения и так далее. То есть это находится на uh, блокчейне непосредственно на холодном кошельке, то есть когда люди будут спрашивать, где пул, то есть эту информацию можно uh, давать, демонстрировать, то есть тут здесь никто это не скрывает. Как идет наполнение пула, да, самого обеспечения. То есть когда человек приобретает статус, мы перейдем ниже, объясним, что это за статус, что он дает, какие возможности. 50% от статуса идет в пул обеспечения. Когда человек покупает токен, да, у компании, то есть когда идет приобретение актива, значит, вот он, да, Пользователь покупает новые токены ордеров на покупку. Если нет продавцов, да, кто продаст этот актив на P2P, соответственно, продавцом выступает компания. И когда она выпускает токен под залог его актива, она 100% денег отправляет полностью в пул обеспечения. То есть покупка феноменала токена от компании 100% в пул обеспечения. Когда пользователь продает или происходит автопродажа, 3% тоже поступают в пул обеспечения. Когда человек, этот проект построен на лимитах, да, есть лимиты на покупку, есть лимиты на продажу. Но если срочно пользователю нужно продать весь его актив, у него будет такая возможность, он нажимает кнопку «Срочная продажа», продает весь свой ордер полностью и 100% ордера идет в пул обеспечения, он платит за это 7% комиссию. При этой заявке наполняется и пул на 7%, и все токены сжигаются. И это тоже влияет на непосредственно цену вверх самого актива. Комиссия за кредит. Как мы ранее говорили, есть кредитная система, пользователь может брать от 1 до 3 кредитов. Соответственно, за обслуживание, да, за то, что он взял кредит или ломбардный займ, он платит 0,1% в токене. И этот токен на 0,1% сжигается. Да? То есть представьте, когда, например, 20 тысяч человек пользуются кредитами, они в среднем-то могут платить, к примеру, 20 токенов в месяц за использование кредита и это получается большая, большой объем да, на сжигаемость э, происходит каждый месяц, да, каждый месяц либо же каждый день. Сжигание займа. То есть э, пользователь в любой момент сможет отменить свой займ, то есть сжечь его да, и забрать свои, э, свои средства то есть превратить свои средства с замороженных в размороженные. При этом, если он брал кредит на определенную сумму, часть токенов у него сожжется, и часть ему вернется. То есть когда он отменяет займ путем сжигания, это также влияет на курс роста самого актива. Также пользователь, когда передает да, этот токен, он его отправляет другому пользователю, то есть здесь есть комиссия 3%, и она сжигается. И разница между покупкой и продажей. Что это такое? Сейчас я открою. Что это за разница и как она, как она работает? <клышь> У каждого пользователя есть в доступе PNM Explorer. Да? Вот он. То есть это показывает каждый час роста цены актива. Актив, цена регулирования этого актива, она не спекулятивная, она не волатильная, как сильно вверх, сильно вниз, сильно вверх или вниз, вниз, вниз. То есть у нее происходит плавный рост и только рост. То есть когда вы видите, когда растет актив, значит происходят операции да, внутри в системе, и вы видите рост каждый рост этого актива обеспечен сто биткоином то есть это значит что если пользователи все пользователи в проекте одновременно нажмут продажу этого актива значит пул ликвидности будет гарантировать выкуп этого актива у всех пользователей то есть даже если одномоментно все его продадут далее разница между продажей и покупкой сжигает это, этот актив. Как это работает? Вы, к примеру, поставили на продажу там, в 12.30 ночи, к примеру, а я по цене 15.696 сатоши, а я поставил на покупку в 10.30 утра, 15729 сатоши, видите разница 696 сатоши и 729 сатоши. То есть на тот момент, когда происходила продажа, курс обеспечения был на этом уровне. Когда происходила покупка, курс обеспечения был уже на другом уровне. Соответственно, разница между вот этими сатошами, да, 690, 729 Минус 696 будет сжигать этот актив. То есть таким образом создавая дефляцию, да, то есть будет идти уменьшение монет да, на руках у пользователей, но при этом также пул обеспечения будет находиться на прежней отметке либо выше. То есть, таким образом, это двигает саму цену наверх. Далее вывод биткоина то есть когда пользователи, когда пользователи выводят средства 3 идет комиссия она полностью идет в пу обеспечение далее то есть думаю вот это по вот этой схеме да, немножечко проще да, объяснять идет объяснение где пул обеспечение где пул сжигаемости как работает, также здесь реализована система P2P, но она реализована тоже уникальным образом. Когда, чем она отличается от, от всех моделей, да, которые были до этого на рынке? Когда вы продаете свой актив и на рынке нет покупателя, кто его купит у вас в течение 24 часов, значит этот ордер идет в пул обеспечения, который гарантированно обработает вашу заявку и вернет вам деньги с пула обеспечения в биткоине. Таким образом, у держателей токена никогда не будет проблемы с его продажей, так как в этой модели, в этом проекте, пул обеспечения на 100% будет гарантировать выкуп этого актива по той цене, которая уже на тот момент, когда человек поставил на продажу. Так же самое и со стороны покупателей. Когда есть покупатели, нет продавцов. Вот, вот это на этом слайде, да. Вот покупка PNM сто процентов пул Это нам показывает. Вот когда нет продавцов, то есть эмиссией выступает, эмиссией самого токена выступает компания она 100% денег с продажи полностью отправляет в пул обеспечения. То есть, таким образом помогает частично закрывать ваши ордера. Как работает экосистема? Вчера тоже интересные примеры да, приводили. У вас есть статусы. Каждый статус включает в себя возмож разные возможности. То есть... Человек приобретает статус, у него есть возможность покупать токен, да, этот актив, продавать, брать, удерживать его, брать кредиты от одного до трех кредитов, в зависимости от статусов, то есть кредитной системы мы немного ниже перейдем. Зарабатывать с помощью партнерского маркетинга и приглашать новых участников. Давайте рассмотрим структуру статуса. Да, что что у статусов есть? У статусов есть лимит заработка, маркетинговый бонус, размер ордера на покупку, размер ордера на продажу, максимальная покупка, максимальное хранение и предоплаченные токены. Основные моменты здесь. Размер ордера на покупку. То есть пользователь не может купить э, столько актива за один ордер токена, сколько он хочет. То есть в каждом статусе есть лимит ордера на покупку. Этот лимит ордера на один, за один раз. да? Он поставил, например, покупку 0.08. Ордер закрылся, он может выставлять второй ордер. То есть не может быть 2-3 ордера одновременно открыто. То есть максимум один ордер, он закрылся, он может выставлять второй ордер. Максимальная... Максимальное хранение. Пользователь не может хранить неограниченное количество актива на своем статусе. То есть в каждом статусе есть лимиты на хранение. То есть э, здесь одна сумма да, на VIP э, намного выше. То есть э, рассмотрим Gold. К примеру, э, статус стоит 0,05. Да. А статус, э, прошу не путать, это как лицензия, да, то есть вы приобрели услугу, да? как, как телефон, например, и вы отдельно то есть начинаете приобретать токен. То есть если мы говорим за статус – это потраченные деньги, то, начиная приобретать токен, мы создаем актив. Да? Это не потраченные деньги, это как… Инвестиция с, со 100% гарантией и ликвидностью а, через биткоин. Вы начинаете создавать себе частично уже свой м, актив. Да? У вас есть возможность хранить на, к примеру, статусе gold до а, 0.075 биткоина самого токена. То есть вы можете приобрести, например, статус gold за 0.05, например. А, Затем приобрести токен за 0, 0, на 005, например, а токен у вас вырос до 0075, это 150% от вашего статуса. Видите, 005 и 0075. Он у вас вырос, к примеру, и он начинает а, идти на продажу, то есть не весь, да, а частично. Как это работает? Если стоимость вашего токена превышает 150% от стоимости вашего статуса, то все экстра токены будут проданы. То есть, когда актив, к примеру, у вас есть на 0.0075 э, токена, токен поднялся, к примеру, на 1% в день, значит, этот 1% от этой суммы 0.075 в токене пойдет на продажу, это автоматически происходит, и э, деньги будут зачислены вам на ваш биткоин-баланс, то есть это происходит автоматически каждый день. На следующий день у вас баланс в токене также остался 0.075, снова он пошел на продажу, этот кусочек, да. Там, если биткоин по 10 тысяч, там на 7,5 долларов продался и зачислились деньги вам на ваш биткоин-баланс. Таким образом, вы владеете обеспеченным активом, ликвидным на 100%, и он вам начинает еще и приносить э, пассивный доход. Также э, в этой модели э, есть, э, присутствует лимит заработка. То есть на этом статусе, да, вы можете заработать не более, чем 0.18 биткоина. Что значит заработать? Откуда идет заработок? Первое, у вас растет токен в цене и начинает продаваться. Да, как только он начинает продаваться, оно у вас лимит заработок начинает уменьшаться, так как он начинает вам приносить прибыль. Также, когда вы начинаете получать доходную часть от маркетинга, с маркетинга, да, также ваш лимит заработка начинает э, уменьшаться, да, таким образом, э, таким образом вы, э, у вас вот есть этот лимит у каждого статуса, то есть разный лимит. Люди спрашивают, могу ли я взять два статуса, э, три статуса. Э, да, пользователь может взять, например, бронз, сильвер и голд, к примеру, и лимит заработка при приплюсуется к сильверу и голду, то есть у вас будет не 0.18, а 0.0.16, 0.08 плюс 0.18. Также, что получает пользователь? Пользователь в любой момент под залог своего актива сможет взять э, кредит. Э, кредит выдается тоже не из воздуха, он выдается из пула обеспечения, то есть э, человек... Взял кредит и, к примеру, кредит вывел. Да. Далее, у него есть комиссии, да, он платит 0,1% за кредит в токене, то есть который сжигается да, на этот 0,1%. Также это влияет на курс цены. А также у пользователя есть возможность этот кредит, в принципе, и не погашать. Да, за счет чего эта модель, как это так сделано. То есть при получении кредита токены на сто процентов суммы обеспечения будут заморожены. То есть в залоге у компании будут токены, а, э, то они будут на вашем счету, но они будут заморожены. То есть вы их снять не, не сможете, потому что вы взяли они, под них кредит. Каждый день, когда курс токена растет, количество замороженных токенов уменьшается, разморожены и доступны для операции. То есть пользователи, которые уже брали кредит, уже обратили внимание, как эта система работает. Я объясню. Когда у вас есть 1000 токенов, к примеру, вы взяли кредит 65%, то есть, к примеру, токен по одному доллару, к примеру, 1000 долларов. Вы взяли кредит 650 долларов и этот кредит вывели. Что происходит на следующий день? На следующий день, когда цена токена идет вверх, к примеру, на тот же 1%, у вас замороженных токенов не 1000, а уже 990. То есть на 1% у вас ставил кредит за счет роста самого пула обеспечения. Это экономически обосновано, почему он тает и почему у вас размораживаются ваши токены. И эти 10 токенов у вас доступно к продаже, вы их можете продать, перевести или делать с ними то есть, все, что вы хотите. Если вы их не трогаете, на следующий день снова у вас разморозился кредит, снова освободились токены. И так далее. И так далее. То есть придет момент, когда ваш кредит стает, да, то есть у вас разморозятся все ваши токены, и вы сможете как бы, их продавать. Далее люди могут спросить, компания же не рассчиталась со мной, да, вот 65% она а, только мне выдала, а где остальных 35%? Смотрите, у любого пользователя всегда есть возможность, когда он захочет, через 2 месяца, через 3, через месяц, если ему срочно нужны деньги и он хочет отменить свой кредит, он сможет нажать кнопку «Отменить кредит» путем сжигания займа. То есть как эта функция работает? Если у вас 1000 токенов в залоге, 65% вы взяли кредит, значит 650, да, значит 650 токенов компания сожжет, то есть они сгорят, да, так как она отдала вам деньги за этот актив, вы их вывели, а 35% разморозит и вернет вам на ваш баланс по тому курсу, который уже будет. И под это есть полностью 100% обеспечения, вы сможете его, этот токен продать и вывести дальше свои, свои деньги. Также здесь есть момент интересный с количеством кредитов, то есть что мне дает возможность взять два кредита, 3 кредита, что это значит? Давайте рассмотрим, к примеру, у вас статус платинум, да? Еще, да, у вас статус платинум. Вы, к примеру, заплатили за статус платинум и начинаете приобретать токены. Но вы говорите, я не хочу приобретать токен на 0.18. То есть у меня есть там на 800 долларов или на 700 долларов, на 0.07. Но я хочу как бы разогнать свой депозит, да, увеличить актив. То есть таким образом пользователь... 700 долларов берет, покупает токен и под залог этого токена берет 75 кредит. За эти кредитные средства он берет, покупает снова токен и снова берет под залог кредит и таким образом кредитуется три раза, да, и увеличивает свою сумму до, до этих параметров в в токене. Таким образом пользователь видит, у него есть три кредита. И все три кредита, три кредита на общую сумму там 1875. И когда токен вырастает в цене, он размораживается и размораживает ему три кредита. То есть он начинает получать прибыль от не на сумму 700 долларов, к примеру, а на сумму 1800 долларов. То есть да, создает себе таким образом пассивный доход. И под это также самое есть и обеспечение. Также в каждый статус входит небольшое количество еще токенов. То есть когда человек приобретает статус, этот ордер идет на покупку, на покупку этого актива и зачисляются ему деньги на его токен баланс. Если человек не хочет токен да, в этом статусе, у него есть возможность отменить этот ордер и тогда биткоин вернется в размере 7% процентов от статуса вернется ему на его биткоин баланс то есть живыми биткоинами далее в маркетинг в самой системе есть маркетинг он используется этот маркетинг он стойкий да это не бинар не тринар не какие-то там матрицы и так далее то есть этот, этот маркетинг используют страховые компании, этот маркетинг используют фонды. То есть этот маркетинг никогда не выдаст в сеть более чем 35%. То есть он настолько как бы, сильный, стойкий и просчитываемый, что максимальное количество средств, которые могут да, уйти на затратную часть маркетинга, это до 35%. Это карьера, да. то есть пользователь может, пользователь может получать доход реферальный во всю глубину по его структуре. То есть не зависит от того, где произошла продажа, да? 20-й уровень, 100-й уровень, 200 уровень. Здесь есть два условия – это товарооборот и лично приглашенный. То есть товарооборот считается во всю глубину, то есть без, без каких-либо ограничений. И пользователи. Единственное условие это пользователь должен продвигаться по рангам. Да, вот, к примеру, он стартер, у него есть, к примеру, бонус 5%. Но также каждый статус, видите, прибавляет еще к вашему бонусу. Если у вас VIP он прибавляет плюс 5%. То есть когда я приглашу э, своего личника, если у меня э, статус «бронз», я получу 5% с личника. Если у меня статус «вип», то с личника я получу уже 10%. И таким образом плюс 5% на каждый уровень у вас прибавляется, если вы VIP. «вип». Если у вас ниже, плюс 3, плюс 2, плюс 1. Я пригласил, например, Олега. Да? Олег прикупил Gold. То есть, когда Олег купил Gold, я получил 10% от, от его покупки статуса. Затем Олег у Олега видите плюс 2%. Олег пригласил, к примеру, Сильвер. Например, Олег получил 7%, а я получил. Я получил, так как я, у меня VIP-статус, я получил 3% с продажи, с продажи Олега первой линии. То есть затем растет товарооборот, я поднимаюсь по рангам да, со своими пользователями. То есть здесь карьера несложная, да. Здесь, если вы обратите внимание, здесь или три человека в первой линии, или один агент, да, или два, или один. То есть здесь не, не нужно выполнять условия, что у вас должно быть и три тех, и два тех. То есть здесь маркетинг или-или. да, То есть это на самом деле тоже щедрый маркетинг. Мы маркетинг рассматриваем на школах, да, более, более детально визуализируем и рисуем его. Также эта модель, да, что самое важное, она моделируемая, то есть, когда придет время, да, мы эти модели будем э, как бы обсуждать тоже на технических школах, э, как эта модель моделировалась э, и так далее. В отличие от других концептов, эта э, система имеет моделирование, <coughs> то есть через нейронную сеть. Люди спросят, зачем это создавалось, куда идем. Э, Смотрите, где мы сейчас? Мы сейчас находимся на этой стадии. Да, мы, проход... мы находимся на этой стадии. Мы работаем сейчас на данном этапе через э, Telegram, да, через Telegram-бот, э, что вскоре будет и веб-версия, да, то есть будет и веб-сайт, и, э, я имею в виду, кабинеты, э, то есть полноценные, и Telegram, то есть будет как бы гибридная модель да, создана. То есть первое время Telegram, потому что есть Telegram предоставляет полностью безопасность, безопасность проведения платежей, безопасность, нельзя провести DDoS-атаку и так далее. То есть Telegram – это безопасность. Далее, второй этап – это перевести эту модель на смарт-контракт, то есть переведение… Перевод самого пула обеспечения да, в смарт-контракт для пользователей, то есть что пользователи уже смогли отправлять свой токен в смарт-контракт и он уже у него непосредственно рос через смарт-контракт. Также партнерство да, с, с различными компаниями, это мы отдельно будем тоже обсуждать вот этот, вот эту тему партнерства. Также возможность приема платежей за товары и услуг в токенах Phenomenal, так как токен имеет обеспечение стопроцентное, это обеспечение прозрачное, оно через блокчейн, не составит никакого труда компании реализовать маркетплейс каких-то уникальных э, э, финансовых услуг, уникальных каких-то продуктов, потому что не надо доказывать никаким компаниям, э, что токен там э, не является как, э, какой-то пустышкой или фантиком и так далее, то есть так как у него есть реальное обеспечение в биткоине, то есть, как, как и биткоин. Вот. А также одна из самых интереснейших моделей – это запуск собственной децентрализованной биржи. Децентрализованные биржи ⁇ это будущее на сегодняшний день, но у них не хватает ликвидности. То есть и предоставить возможность самой децентрализованной бирже через пул ликвидности. Да, предоставить ликвидность самой бирже и дать возможность людям, пользователям сдавать свой токен в аренду, да, как вы деньги в долг сдаете, то есть вы сдаете ликвидность и получаете пассивный доход, то есть биржа, генерируя, генерируя пассивный доход, распределяет эту прибыль на держателей токена. Также создание модели, да, который также может быть интересно пользователям, это э, такие пулы, да, инвестиционные портфели на самой децентрализованной бирже со статистикой трейдеров, с их доходностью, с рисками и так далее, чтобы дать возможность пользователям, не передавая деньги в доверительное управление никому, а приумножать свои средства, то есть через пулы, да, через, скажем, такие инвестиционные портфели, то есть пользователь сможет выбрать и по желанию себе инвестировать. Далее интересный момент – это реализация, вот, до да, новые цели, то есть одна из самых таких крупных и масштабных целей – это создание своего собственного блокчейна на смарт-контракте с обеспеченным токеном. То есть, когда есть комьюнити, когда есть обеспечение, это, вы понимаете, это уже как бы, большая сила, да, а, таким образом, мы, у нас есть модель маркетинговая, да, в виде феноменала токена и статусов, и есть непосредственно сам продукт. А, это э, обеспеченный продукт. Э, который имеет 100% ликвидности и обеспечения. И третье – это добавить к, к, в саму экосистему технологии. То есть вот зачем это все как бы, было а, сделано. И четвертый момент а, – это безопасность. да. То есть если вы обратите внимание, а, это безопасная модель, когда а, человек, владея да, активом, он не боится, что он его не продаст, или где-то там кто-то убежит, или, ну, вы понимаете, или он где-то потеряется этот актив, или еще что-то произойдет. То есть человек владеет токеном, то есть может не переживать, что там где-то что-то случится. Давайте тогда по вопросам. Да, еще один момент по школам, по мероприятиям. Проводятся школы обучения, проводятся да, различного рода, сейчас будут уже начинаться мероприятия, технические школы и так далее. Поэтому всей, всей этой модели людей нужно учить, да, учить объяснять, но это интересно, да, потому что здесь может быть много различных финансовых направлений да, с помощью тех же кредитов, с помощью роста актива и так далее. Еще очень важный момент. Да, пользователи спрашивают, где можно посмотреть информацию, где можно да, почитать. Сейчас готовится ресурс. Пользователи, может, видели, а может и не видели. Скорее всего, на следующей неделе он будет уже выпущен. Это сайт. Да. Это, уже более, это уже более такая... Описанная информация, да. Если мы сейчас на данном этапе имеем такую коротенькую версию, вот она, да, маленькая здесь только видео, то в этой версии мы будем видеть уже как работает сама экосистема. То есть здесь человек сможет посмотреть видео, здесь он может посмотреть про феноменал токен, да, уже не просто через телеграм либо презентацию, а уже знакомиться на сайте, посмотреть как работает. То есть по токену, да, полностью, какие у него возможности, что он может, экономика его, кредиты, то есть все-все-все, да, вот в этих ячейках, то есть пользователь сможет прочитать дальше. Пользователь может перейти, посмотреть миссию, да, самого проекта, посмотреть цену, да, изменение цены этого актива, как, как цена растет, да, вот этот пул, пул обеспечения, то есть как он наполняется. Да, пользователи смогут видеть циркуляцию самого токена, да, самой системы, как это выглядит, да, например, выпущенные токены, потом не выпущенные, а сколько токенов вообще может быть, затем выпущенные токены и как эти токены, то есть что с ними происходит, когда, когда происходит сжигание, да, человек читает и понимает, то есть выпуск которые запущены в обороте, вот зелененькие, да, и смотрят, как происходит сгорание, и что сгоревшие токены не могут быть выпущены вновь, то есть они сжигаются из системы, то есть и формула. Таким образом, дать возможность более ознакомиться пользователям с самой системой, не только через презентацию, а и в виде вот такого лендинга как устроена система да, продаж здесь, то есть и P2P, видите, вот сверху и P2P, и как компания участвует в выкупе этого актива, то есть как, как получить доступ к самой экосистеме, да, статусы, затем какие проблемы да, у токенов на сегодняшний день и, какие, и какое решение предоставляет сам феноменал, да, вот, market problem, какие проблемы да, на рынке и какие решения. То есть, да, вы видите, это сейчас на английском, но будут оно, оно также будет на разных языках мира, то есть э, не переживайте. А, Преимущества и безопасность, да, а, roadmap а, и вопросы-ответы. То есть человек может нажать там, вопросы по самому токену, вопросы по P2P, вопросы по статусам, по маркетингу, по кредиту. Да, и все. И что самое интересное, каждая эта страница, каждая эта страница, вы видите, да, есть join Telegram, Join Telegram. То есть, когда человек будет ознакомливаться с информацией, здесь тоже Joint Telegram. То есть ваша личная реферальная ссылка будет уже здесь внутри, то есть у каждого пользователя. То есть, это страни... страница, это лендинг-страница. Она будет уникальная под каждого пользователя. И то есть, человек, ознакомившись с информацией, сможет нажать на кнопку зарегистрироваться, ну, нажать старт, да, и вы как пользователь получите уведомление, что под вами там зарегистрировался такой-то, такой-то пользователь. То есть э, как вы с ним сможете связаться. Так, ребят, если есть вопросы, давайте, давайте тогда обсудим. Добрый вечер, добрый вечер. Да, Андрей, да, добрый. вопрос. Я хоть уже две недели тут, ну присутствуют. как бы вроде уже слушаю, не не первую презентацию, а потихонечку как бы ну откладывается в голове. Смотрите, первый вопрос. Допустим, ну допустим, как по мне, у меня лимит превышен, да, допустим, уже токены мои продаются. Если я в своем случае беру кредит, Тогда что с токенами? Они как? Они же заморожены, значит продаваться не будут? Не будут. Замороженные токены на продажу да. не идут. Получается, это как вариант, э, вроде можно спасти свои токены, чтобы они не продавались, допустим. Логично? Л Тут столько вариантов, которые компания нам не говорит, да, и пользователи сами догадываются. Ну, да, тоже правильно, вариант. Да, правильно, как бы я подумал. также. Да. Допустим, да. чтобы они сейчас не продавались, лучше кредит взять. Пусть они на балансе лежат, эти битки там, а там уже посмотреть, как оно дальше будет. Ну, в принципе, да. Так, да? да, вы же когда взяли кредит и деньги у вас на балансе, вы же в любой момент можете вернуть этот кредит и у вас разморозить свои токены. Угу, логично, красиво вообще. То есть, как бы... Еще один вариант, ага. Теперь дальше еще такой вопросик. Допустим, у приятеля у моего VIP. То есть, опять-таки, по кредитам тоже мы на приселищ заходили, тоже он уже токены там на всю купил. Получается, если мы берем сейчас ему кредит, так? Uh -huh. потом мы за эти деньги, то есть у него же уже и так лимит уже превышен, получается. А если мы, ну, чтобы три раза кредитонуться, как вот, допустим, мы взяли кредит у него, опять за эти деньги покупаем токен. Но они же уже и так как бы не уместятся, да, то есть вот я не могу... Да, понять. он уже не может купить на них, он же да, уже да, в максимальное хранение. В том случае, получается, ну три раза кредитонуться, я не, не, не до конца понял, это в каком случае получается. Смотрите, если у вас токен здесь, давайте представим, у вас токена на 1000 долларов здесь, не на полную вы накупили, а на 0.1, на 0.1 вы взяли кредит, у вас уже 0.18, потом на остальные взяли кредит, у вас уже 0.26, то есть вы потратили 0.1, а в токене сделали 0,26,25. 0.25. Кто понял, интересно, ну, ну, когда человека, допустим, денежек не хватает, средств... Вот то он берет, ну, скажем, половину хранения, да, и потом кредитуется три раза. Может, Да, а представьте, он кредитуется два раза, а третий кредит выводит. Тоже же вариант. Тоже вариант, да. Согласен, То есть. Понял, я понял. Тут пока что вопросов нету. Спасибо, Ром. Все, да. Спасибо вам. Так, я остановлю тогда пока запись. рома добрый вечер. О, Олег, добрый да. вечер. Германия на связи. Да, рад был тебя слышать, но у меня все равно еще есть вопросы. Ну, первый вопрос. По поводу максимального хранения, максимальной покупки. Если я, ну, берем любой пример, например, бронзу. Ты знаешь, что я не на бронзе, ну, допустим, мой человек решил зайти на бронзу. В этом... Пакете есть уже один процент токенов, правильно? Да, есть. И тут же стоит максимальная покупка 0075. И он делает сразу же еще и покупку. Что происходит с этим одним процентом? Его тут же система автоматически продает, с одним процентом нет. Он же ж... еще раз смотрите: у него есть предоплаченные токены в размере одного процента, правильно? Да. И он еще да. докупает на 0,075, это максимальная покупка. Ну да, Но, он ну, же не, да, да. он же когда покупает эти токены, предыдущие токены вырастают у него в цене, и когда он, то есть, э, у него один процент есть в токене и угу. потом э, он не, ну все, у него токены лежит, значит, он купит на 1 процент меньше токенов да, на этом статусе. Да, то есть он не может купить на ту же сумму, он должен купить на один процент меньше. На этот процент. Да. Я понял. Хорошо. Теперь вот то, что вы с товарищем, который до меня задавал вопросы, я, честно говоря, ничего не понял. Что за варианты? Можно их нарисовать на каких-то полях, чтобы это было доступнее. Звучит заманчиво, что можно там накрутить и заработать еще больше. На это проходим. Олег, у нас будет в субботу. В субботу будет школа, вот, да, вот, вот эти все, ну, много вариантов, которые вы сейчас спрашиваете, мы все их визуализируем, показываем, рисуем, да, в субботу, Олег. Все понял, спасибо. И все будете знать, в субботы будете знать уже все. Так, так вот тоже я и кажу. Добрый, спасибо. Да, ребят, есть ли вопросы? Да, нас уже, кстати, нас уже больше тысячу пользователей в мире, да, за буквально 9 дней это отличный результат. Как бы развитие идет, да. Все, все хорошо. А можно задать вопрос? Наталья, <с конечно. Покажите, пожалуйста, статусы, чтобы можно было посмотреть. Сейчас открываю. Да, Наталья. Например, ГОЛД, да, там написано, что максимальное хранение 0075 БТС. Если, да. допустим, у человека есть уже 0075 БТС, он взял кредит, значит, часть его, на тот кредит у него заморозились деньги, да. и вот они размораживаются. Как это будет считаться по отношению к максимальному хранению? То есть они будут, э, тогда будут продаваться, когда полностью разморозится или уже этот процент, который они будут получать, уже начнет продаваться? Правильно. Когда процент начнет размораживаться, он пойдет на продажу и деньги ему в биткоин будут зачисляться, если... он а там, там будет заморожено, а там будет уже продаваться. Несмотря на то, что там заморожено и максимальная сумма есть, значит тот э, процент будет продаваться. Продаваться и зачисляться в биткоине ему на счет. Да, он же, то есть максимальное хранение это токен, да. Вы же хранить биткоинов сколько хотите, можете на этом статусе, хоть, хоть 10 биткоинов, то есть не имеет значения, да. Вот, например, у вас 0.075. Например, у вас 100 угу. токенов, 750 токенов здесь. Вы вперлись в лимит, да, максимальное да. хранение. Значит, он поднялся да. на 1 процент, 7,5 токенов. Пойдет на продажу, продастся и деньги отправятся вам на биткоин баланс автоматически. То есть то, что размораживается, это, идет на продажу. Правильно вы поняли. Это, это я поняла, спасибо. Ну а те, которые внутри остаются 0,075, они получаются заморожены. Так? Да, но вы кредит на них взяли. Да. Да. И да. получается, ну и когда они разморозятся, они получаются все время заморожены. А, да, они все время заморожены, но каждый день-то идет продажа, и вы получаете за них деньги, за то, что они заморожены у вас. Я, я поняла, я поняла. Я просто но ввиду, вы же можете, не... можете кредит отменить. Э, смотрите, вы можете кредит отменить, то есть сжечь 65 или сколько там процентов токенов, и 35% процентов разморозятся все и лягут вам на счет. Это один вариант. Второй вариант. У вас же есть возможность вернуть кредит и разморозить 100% своих токенов обратно. То есть вы как хотите. Mm -hmm. Ясно. И третий, вариант, да, и третий вариант, вы можете кредит этот вообще не трогать, он себе там, вы этот кредит вывели, он разморозил, начинает размораживаться, вы получаете себе э, биткоин на ваш, э, на ваш баланс каждый день. То есть три варианта – не mm -hmm. трогать, отменить, вернуть. Спасибо. А когда мы размораживаем займ, получается, он сразу размораживается, не частями, когда мы покупаем, правильно? Нет. Это не протокол как бы обрабатывается, он сразу моментально разморозился. Моментально размораживается, да. Причем, если у вас было, например, у вас VIP, например, у вас три займа, вы три займа взяли, вы какой-то займ или разморозили, или погасили, или сожгли, а у вас э, два займа осталось, один займ у вас э, доступный, да, то есть это же не то, что вы взяли три займа, все, эти займы у вас работают, вы погасили, например, какой-то из займов, и вы не можете его больше использовать, нет, то есть у вас, как только вы там два займа закрыли, у вас на Випе этих два займа снова открылось, вы снова ими можете пользоваться. Mm -hmm. То есть или вы отменили три займа. Займы возвращаются, их количество возвращается. Обратно возвращается, да. да, да, да. Плюс ну, к тому, когда займы. у человека есть возможность на и под эти токены брать кредит, он может всегда с голд статуса переехать на платину и как повысить вариант. лимит хранения. Можно вопрос? А, а, да, далее. Роман, можно а, еще есть? один у вопрос? У меня вопрос, минутку, я... Наверное, всех интересует. А где вот посмотреть динамику роста токена? То есть или есть график, или есть Excel, возможно, вот этот курс, или может бот какой-то, который... Вот, да, есть. Вот бот. Конечно. Вот он. Есть. Смотрите, Олег, есть бот, и я показывал, на следующей неделе выйдет сайт, да, это маркетинговый сайт. Вот. Здесь тоже график будет и там и там сможете да а, олег смотрите да, а, да. у вас есть в боте нажимаете токен видите токен функцию да. и вот PnM explorer вот он и он вас а -а -а. переключает на мониторинг цены О, я не дошел а так это он показывает мониторинг цены в данный момент или каждый, час. Каждый, каждый час каждый час да? каждый час да и я ваш я... кредит и ваш кредит, который вы взяли, тает час каждый час. Вы видите, каждый час у вас освобождается там количество а, токенов. ладно. классно. Если классно. Э, с, по, минуту еще. Э, но э, скажем так, я вижу этот мониторинг цены и, и до того, как я зашел. Да, все полностью, да, вы листаете, видите рост. Там, 16 ноября 17 -го, 17, -го, 17, -го, да. 17 И вы видите статистику, он, например, растет там, каждый час 24, 24 транзакции и uh, ровно в 12.05 каждый день оно подбивает статистику за сколько он вырос за последние сутки то есть видите там плюс 0.98 mm -hmm. uh, там плюс 0.99 то есть Это процента на какое да. время за, за сутки показано 12.05 каждый по день в 12.05 по Москве, по Гринвичу по Москве по Москве. Слушайте, это значит э, славянская разработка. Здесь за границей не пахнет. Это... Ну, смотрите, 10 по Лондону, если вам скажу. Ну, я вижу, что по Москве настроили. Нет, 10. Слышите меня? Давайте, я бы вам сказал 10 по Лондону. Вы бы мне спросили, а по Москве это сколько? Нет. Чтобы вы у меня не спрашивали, я вам сразу сказал 12.05 по Москве. Я увидел, я увидел то, что видел. Спасибо. 11.00 по Тернополю. Ну, может быть. Спасибо. Два ночи по Америке. Я. Славянские гениальные головы они все Это не важно. Я понимаю, что Тернополь, я так говорю. 0 -0. Мы, мы еще Роман? Выюдим, еще Роман? А, да, Олег. А, Вопрос. Значит, предположим, у меня лимит на гольде 0,0... Я сейчас уже не помню. неважно. А, это я приобрел пакет, плюс еще приобрел токенов. А вот у меня уже потолок приближается. И тут Саша мне решил продать там сотню токенов. Я у него покупаю их, но они не входят в лимит. Не происходит автопродажа. То есть э, мотивировать на вот такие э, P2P продажи, покупки в системе между пользователями, в это не упиралось в потолок в лимиты. Я понял, что... То есть, другими словами, увеличить максимальное хранение э, актива и максимальная, и максимальная покупка. Э, да. Это возможно. Я, я тоже обсуждал этот вопрос, потому что но не на этом этапе да не на стартовом этапе для того чтобы не разгонять агрессивно сам пул обеспечения поэтому лимиты такие как они сейчас есть на старте это хорошо для проекта когда проект будет вырастать могут увеличить максимальное хранение то есть он продаваться будет не на 150 процентах, а там на 170 процентах примеру там максимальная покупка там например не на 008 а выше немного. Но это после того, как проект уже наберет обороты, то есть тогда, да, это можно. А когда сейчас оборот, ну, проект 12 дней, то, что вы говорите, на этом этапе оно так работать не будет. То есть люди, понятно, хотят, чтобы он продавался позже, до да, автопродажи были позже, но это когда проект уже вырастет еще больше, тогда, да, это возможно будет. Я понял, спасибо, но все-таки как предложение руководству фирмы, может быть, передать идею. Так они знают, вопрос. они знают эту идею, Олег. Да? Да. Значит, еще раз, вода камень, точка. Они знают, да. Можно еще один вопрос? Можно а, еще да, один вопрос? Да, да, Наталья. Допустим, опять смотрим на этот гол, допустим, я не беру 0.0.75 BTS, а беру половину даже меньше чем половина. Он у меня раст... взяла кредит, он у меня растет, и тот прирост покрывает мой кредит. И получается, они у меня все разморожены. И мало они, того, они вас... разморожены, цена их стала выше, и тогда уже с более с высокой ценой они мне продаются. Правильно? Правильно, если вы, к примеру, вы взяли кредит 0.0, вы купили токен на 0.02, например, на 200 долларов, как вы говорите, или там на 0.03, на 300 долларов, взяли кредит и кредит вывели, и у вас токен начинает каждый день размораживаться и не продаваться, а поступать да. вам на на да. размороженный ваш баланс. Да, да. а потом да. продаваться и, и разморозиться и продажа будет. Ну, он будет продаваться, когда он вырастет там. Да, ну, когда вот вырастет. Это... Вы да, растите... да. да вы, вы уже все знаете. знаю, но думаю, спасибо. <свят> Наталья уже сама может вести вебинары. Да, да, а вы откуда, Наталья? С Винницы. А, я понял, хорошо. Мы с Киева. <свят> Наталья, привет, Стернополя. Я знаю, привет. Кстати, я только что зашел на этот PNM Explorer, и он действительно показывает по Тернополю за 29 число, этот самый, суммарно показывает по Тернополю курс. Саша, какой в Тернополе курс сейчас феноменового? Я, я покажу скажу. Могу Что? сказать, какой, какой курс по кемеровскому времени. У меня по термополю вырос за сутки на 100% токен. Благодарю, токен. Так, я выключаю тогда демонстрацию. Так, завтра дадим новость, да, по поводу школы э, на субботу и проведем большую такую школу э, на субботу. И, скорее всего, на следующей неделе уже будет мероприятие э, на английском, да, что-то э, будет проводить э, на евро, для европейского рынка, для Соединенных Штатов в Америке. А вот, оно, наверное, будет транслироваться и через э, YouTube канал, э, параллельная трансляция в, в, телемост будет, да. То есть так, что если есть иностранцы, можно будет э, и пригласить э, аудиторию с Европы. <coughs> Все, ребята, тогда если вопросов нет, э, всем... Э... Рома, последний вопросик. А в чате или где э, есть какая-то вот такая компактная презентация, которая как бы не длинная, но в то же время по сути проекта, вот ну по всем технологиям, по всем заморозкам, кредитам, чтобы это было коротко и сжато. Сейчас я объясню. Сейчас будет презентация в Doodle, да, она может там 7-8 минут идти. Я сейчас покажу пример, как она может выглядеть. Я вот эту информацию тоже жду. Сейчас, одну секундочку. Я сейчас вам покажу. Смотрите. Сейчас я демонстрацию открою. Вот, к примеру, вот такого рода, да? Как вот рисует, а, и идет объяснение. Например, лимит заработка это да, объяснение. Максимальная сумма заработка, которую может заработать пакет. Ну, там, ну, маркетинг... Понятием, как кредит, как он закрывается. Как... Да, да, да, это вся презентация. Вот она может быть вот так вот разрисована. Кредит. Как работает кредит? Да, там да да да разрисовали. Визуализировали. Чтобы человеку кинуть начальную информацию, с которой он предварительно познакомится, а дальше уже как бы… Да, да, потом там статус, да, например, то есть как статус там, ну это все вот в визуализированном виде, видите, вот так вот. Ну да, то, это, было, человек... это было бы классно. Да, вот сейчас готовится, готовится, тоже на разных языках будет. Да, обалденно. То есть, и вот человек посмотрел визуализированную презентацию, есть токен, да, обеспечен, как его регулируют цену, та да да да там все там визуализировало, ему показало, а он просто сидит, смотрит, ну, человек, там, кредиты, как кредиты работают, там, там взял кредит, есть возможность кредита вывести, пер, перекредитоваться, ну, и так далее. То есть, вот эта подача информации, да. Uh, ну вот сейчас к этому приходим, как информацию проще подать и для пользователей. Как только мы подадим проще информацию для пользователей, тем больше uh, и легче она будет восприниматься для понимания, соответственно, тем больше партнеров и будет в системе. <coughs> Тоже готовится. Хорошо, ребят, все. Тогда мы на связи, да, вам хорошего вечера. Uh, Сегодня спокойнее, без дебатов. Ну, да.